Всем привет, с вами я, Азоя, Азоя Книс, как хотите, так и называйте. И это Sims 4 Challenge 13. Надеюсь, меня сейчас не слишком тихо слышно и не слишком громко. Да, слишком просто. Близко микрофон поставила. Я сделаю сейчас персонажку. Персонаж нашу многодетную, многодетную мать вы сейчас все будете видеть и собственно мы начнем Ну вот я, собственно, и сделала нашу мамочку. Вот такая она у нас вышла. Красивая, довольно э, честно. Себя я этого даже не ожидала. Ну, получилась такая. И да, мне пришлось немножечко подработать. Глаза ей переделать на нормальный. Ну, собственно, вы понимаете. И ресницы пришлось брать э, как аксессуар, Они а как как э, особенность кожи, можно сказать. Вот. Собственно, ее зовут Вероника Марфевика. Марфекова. Морфекова. Жизненная цель. Это исключительный художник. А, черты характера, соответственно, самоуверенные, добрые и искусствоведные. А, да, я еще вот костюм увидели. Все вот видели, но вот я все-таки немножечко ее поменяла. Чуть-чуть прям надо что-нибудь поскромнее надеть. Так как, ну, денег не особо. Морфекова. Вот. вот. это все-таки самое хорошее фотограмм для нашей Морфековой. И мы ее посилим Крик, Нет, не Виллокрик. В Виндербурге. Или нет? Или да? Ну, собственно, вот такой маленький домик возьмем Только он, он как-то дороговастенький. 30 на 20 30 на 20 20 на 20 Дешевенький, но хочется на природе жить поэтому поедем все таки туда с мебелью оставим домик конечно сейчас нам надо будет купить кое-что Быстренько заходим. Режим строительства и... Берем мольберт. Там дешевый обычный мольберт. Так... И знаете, что надо ну, сейчас посмотреть на ее нужды. Знаете, сразу. Прям сразу. Ой, не помню же смин Это, по-моему, чтобы найти свою половинку. Так, а... Я сразу сделал автоматический режим, чтобы у нас меньше денег тратилось. Ну ждем. А вот она. Росмин холидей. О, oh. нет, давайте лучше... В снежении. Все, и отправляемся уходить. Отправимся мы знакомиться в наш Сан-Мишуна. Давайте в фитнес-клуб пойдем. Нам полезно. Может, и там заодно подхватим себе нового папу. Ну, вообще, первого в данном случае. Это потом уже будет новый папа. Папа. Ты нас Он тренер Дон Лотарио Престан дружески Ну, давай, господи, ура Заговорила <шес> <шес> mm -hmm. Халит внешний вид Давай Падет настроение и искренний комплимент и обсудим мир во всем мире. А потом Узнаю лучше его. А, Узнать лучше. Узнать лучше. Рушевный а разговор. Прогладить вино. Ходит внешний вид. Обсудить интересы. узнать как прошел день. А, задать вопрос. Искренний комплимент. Поднять настроение. Спросить о карьере. Ходит внешний вид. Полить внешний вид. Знать, как прошел день. Полить фотографиями. Знать, как прошел день. Ну, не знаю, зачем столько раз пока uh, узнавать, как прошел день, ну ладно. Полить внешний вид. Сказать про пигминов. Поднять настроение. Поднять настроение, искренний комплимент, обнять, дартовать, давай-давай-давай. Ходит внешний вид. Знаю, как прошел <натолкнул> день. Шутка для своих. А, обсудить интересы. Дартовать, Правильно. Поднять настроение, поднять настроение комплимент поделиться секретом пакет настроение опять же просить провести время вместе ходить внешний вид Ам... заигрывать опа давайте быстрее уже М -м -м -м -м! Давайте пригласим до когда он съесть, нет как не неважно есть, знаете. Рокки бар. Так. Ну, как-то бар. Сюда. Мы идем, чтобы чтобы что я не знаю О, yeah, а не мы балагон господи пакет настроение Обменяться а... <связь> номерами oh. шевный разговор вежливый поцелуй Хвалить наряд. <с>... Судить интересы. Вот, как прошел день. Отказать занимательную историю. Сплетничать. Изнать лучше, хотя зачем, ну ладно. Ам... Выразить восхищение хвастаться мозгами, сесть и болтать здесь, сказать невероятную историю, заигрывать, хвалить внешний вид, Лертовать. спросить, если пара, заигрывать, держка заигрывать, вот так. А Ай-яй-яй. Душевный разговор. Душевный разговор. Душевный разговор. Это плохо, это плохо, это плохо. Не случайно! ой ой ой ой Нам продолжать стать на ночь. О, Господи. Нам нужен ребенок. К уже же как-то расстаться с Долодарью. Какие-то картины не нарисуй. там было? Так, ладно. Вот, всё. на меня не до сегодня. Мусти Прита? <говорит> Пробуйте еще раз. Я очень долго молчим, но мне просто нечего говорить. Ты как? Опять? Дождно рисовать, рисовать, еще раз рисовать. Так, ладно, сходим быстренько на шутки и забавы. Так, то есть сейчас на месте. Мне кажется, этот и не хватает. Пару красивеньких кустов. Фа. Думаю, многие понимают. Почему я это ставлю? Так. На лотарио. что нибудь немножко разлюбились. Пожалуйста. Ура! Вы знаете что, можно его бросать. Так, ладно. Нет, ты давай-ка иди домой. <сл Ecstasy> Моя Вероника Морфемокова. Или Морф... фамилии Бл... замучишься? Морфекова. Как я и говорила, так твой закончи, потом спать пойдешь. Так что для начала ты мне продашь, а потом уже спать пойдешь. Продать коллекционеру, потом спать пойдешь. Да, кстати, я сразу хочу. Так у нас будет, будет ребенок. Я хочу ему на ранее купить. Кроваточку. Позелененько будет. Вот, все. Слушайте, а мне на телека случайно, тут не хватает? Ой. А то как-то без телека скучно. Сколько он стоит? Две шестьсот нам хватит. не на 800 рублей можно прожить, особенно, когда ты э, художник. Так, потом будешь реалистично за 75 рисовать. Дать завтрак, фруктовый салат. Uh -huh. Там продаж коллекционеру. Right. Верные картины. Yeah. Тоже рисуешь. Mm -hmm. Там почистишь. Уже седьмой навык в рисовании. Ты должна красиво рисовать. Ты Вов тупых в короне рисуешь. Так, я жду. Пять эти покемоны идут древника. Еще может дремнуть. И еще можешь стремнуть. И Еще потом можешь стернуть. Ой, это остановит меня. Еще раз, не встрети. Уже растение ребенка. Ну ладно. Слушай, может, пойдешь? цепьтешь? А, ну ладно. Смотри, пробежка, да, во время беременности. Нарисуем пока абстрактно. А ты все еще тоже рисуешь? Тетка Нюнга ну бы нарисовала бы. Вероника, а, Вероника-то. Да. Прессионская картина. Так, рисуй, рисуй, рисуй, рисуй. Так Никакого телевизора Никакого телевизора, я же тебе сказала Выключить коллекционировалось все тридцать три может присуешь ты что с показателем тебе все нормально так, говорите, когда закончится? Через два дня. Это плохо. Я могу позвонить опять? Ужасный с Микольдой. Опа, опять. Укра. В Тину Глию. Правда им оказаться. Укра тоже есть свои такие конечно Давай еще уверенную картинку еще подзаработаем продай коллекционеру а я даже не знаю что тебе сделать никакого телевизора он выбросил мусор Вода обед. Сосиски с фасолью. Получится готовить. Потом. Готовить. Жарный сыр. Для семьи. Я пока тебе пару барных стульев хотя бы куплю. Тут что-то как-то неправильно. Слышу, что ли еще это уже пошла рисовать просто лишние деньги нам понятно дело Нишние. ты уже нарисовала такую картину какой телевизор нафиг выключить Родить больницы. больнице присоединиться конечно же но он отдавил. у нее полная любовь господи как я могла до этого довести? это же не какой то там какая то там династия это челленд что детей я буду выполнять его до конца О, весь испуганный Рождение, рождение, ребенка. А, господи, записать надо, <веслышать> <космотра> Быстрее давайте все делайте. Не хочу долго ждать, девочка это будет нас Рози. Один, чтобы не запутаться количество. <р声><р声><р声> Че, он уже дома? Пошли домой. Так вот, наша кроватка. Покушать. У нас да, есть покушать. <смех> Потом быстренько возобновим. Потом сходишь в туалет. Потом даешь все-таки яичницу. Съешь, точнее. И спатинки. Если мы точнее, на этом я буду заканчивать серию. А то и так слишком длинная получилось. Но я, конечно, там парочку моментов с большим количеством рисунок картин я перемотаю. Хороший телек смотреть. Спать иди. На этом я буду заканчивать серию. А, вот такая вот наша, у нас вышла длинная, но немножко укороченная. Надеюсь, я ее все-таки смогу укоротить. Конечно, что не обещаю. Ну и, конечно же, мои слова. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и... Если вы хотите Sims и челлендж 100 детей, то пишите в комментариях. А на этом все. Всем пока-пока-пока.